В этом видео мы разберемся, как правильно общаться с банками и микрофинансовыми организациями, если нечем оплачивать кредит. Всем привет, вы на канале компании Должник прав и с вами Лугарян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, звонки от банков ⁇ это одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются люди после того, когда допускают просрочки. Потому что кредиторы, неважно, это банк, микрофинансовая организация, Начинает очень сильно давить, звонить по много раз в день, писать различные сообщения, а могут звонить вам, родственникам, знакомым. В общем, это такая прям серьезная проблема. Давайте в этом видео разберемся, как сохранить свои нервы в порядке, если вам названивают кредиторы и как правильно себя вести в этой ситуации. Алло. Да, да. Ну как там с деньгами? Первое, что вам необходимо усвоить, вы не обязаны общаться с кредиторами, не обязаны отвечать на их телефонные звонки, не обязаны отчитываться перед ними, отвечать на сообщения и уж точно не обязаны идти и вносить какие-то деньги по первому их требованию. Да, кредиторы имеют право вам звонить, и то это всего лишь определенное количество раз в день, там раз в неделю и в месяц. Они даже могут приходить к вам домой, но это тоже все регламентируется, мы не будем об этом подробно рассказывать в этом видео. Эту информацию вы легко можете найти в интернете, либо на нашем канале в других видео. И часто э, кредиторы все это преподносят в таком виде, что если вы сейчас откажетесь от общения с ними, как будто бы за это предусмотрена какая-то ответственность. Но на самом деле за это не предусмотрена никакой ответственности. Э, ваше полное право отвечать на их телефонные звонки, не отвечать на их телефонные звонки. Well, I hope you <плёк> Важно понимать, что кредитный договор это точно такой же договор, как и все остальные. И если есть разногласия по этому договору, ну то есть, например, неоплата с вашей стороны, это такие своеобразные разногласия по этому договору. Вот, Если есть разногласия, то каждый из сторон имеет право обратиться в суд для решения данного вопроса. Так вот, именно к этому кредиторов и нужно привести. Обращайтесь в суд, в суде будем разбираться. Отвечать на ваши звонки, тем более отчитываться перед вами, почему я сейчас не могу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 что вам не нужно сильно стараться объяснять кредиторам свою причину неоплаты почему у вас сейчас не получается платить потому что на самом деле им совершенно все равно у них программа выдает определенные регламенты работы определенные скрипты как сейчас общаться с тем или иным заемщиком что делать например да ему просто звонить сколько раз ему звонить подавать ли на него уже в суд передавать дело коллекторам и все прочее и да может быть сотрудник который с вами не по сейчас разговаривает по телефону может быть он проявляет даже какие-то там человеческие чувства к вам, что, ну, скорее всего, вряд ли, да, потому что заемщиков очень много, и каждому не посочувствуешь. Но там, в принципе, на том конце провода может быть вполне нормальный, адекватный человек. Но если даже вы ему объясните свою ситуацию, от этого все равно ничего не изменится. Потому что программа потом выдаст ему, либо другому сотруднику опять звонить, опять узнавать, и как бы они будут соблюдать этот регламент. Сразу скажу, у меня денег нет, но предупреждаю. У меня есть много необычных способностей поэтому ни о каких человеческих взаимоотношениях здесь речь не идет банки работают строго в соответствии со своими регламентами и поэтому вам тоже нет смысла особенно откровенничать перед ними рассказывать всю свою историю почему у вас так получилось их на самом деле интересует просто платите вы или нет и когда вы будете платить и нет смысла рассказывать им всю свою историю следующее что вам нужно понять при общении с банком чего именно вы хотите добиться в этой ситуации возможно вы хотите провести процедуру банкротства и полностью списать свои долги возможно вы хотите просто довести свои кредиты до суда и после этого выплачивать их уже комфортным платежом возможно у вас есть намерение договориться с банком на какие-то более лояльные условия чтобы например вам простили может быть процент или часть долга и тогда вы сможете дальше вносить платежи так вот исходя из этого чего вы сами хотите так и нужно вести переговоры и следующее что нужно понять что все переговоры нужно вести в письменном виде. От того, что вы просто по телефону договариваетесь с каким-то сотрудником, неважно о чем, о том, что вам там прощают часть долго или еще какие-то нюансы могут быть, то все это не имеет никакой силы. Потому что этим телефонным разговором потом нигде ничего не докажешь. Был он действительно, нет? Кто с вами общался на том конце провода? Здорово, отлично! Спасибо большое, сэр! Вы джентльмен и специалист. А, поэтому все должно оформляться в письменном виде. И ваша задача начать действовать точно так же как действуют банки вот банки действуют в соответствии с регламентами и вам нужно перевести общение в точно такое же русло общение с помощью различных заявлений то есть до да, заявлений которые пишутся в письменном виде и которые уже вы сами можете писать в банк и соответственно как-то регулировать вот это общение и как можно быстрее довести вот эту всю ситуацию до нужного вам результата то есть если вы хотите чтобы банк обратился в суд то тогда вам первое что вам нужно сделать это как минимум написать заявление, которое называется отзыв согласен на обработку персональных данных. После этого банки имеют право звонить вам, то есть да напоминать о вашей задолженности, но уже не имеют права звонить вашим близким, родным, знакомым, возможно, которые номера телефонов, которых вы оставляли в кредитном договоре. Вот, если они это делают, опять же можно писать на них жалобу в службу судебных приставов. Не просто звонить и ругаться с ними, от этого нет никакого толка. Нужно именно Действовать в соответствии с законом, писать жалобы в соответствующие органы. С этим вопросом вам нужно разобраться, что нужно делать, чтобы, например, банк как можно быстрее подал в суд. А также можно писать заявление на расторжение кредитного договора. Да, договор они не расторгнут сразу, но вам нужно показать, что вы юридически осведомлены, как нужно действовать, и вы понимаете, как решать этот вопрос. И в какой-то момент банк поймет, что нет смысла вас пугать различными сообщениями, звонками, нужно просто уже подавать в суд и попытаться получить хотя бы какие-то деньги с вас как заемщика. Еще одна очень важная деталь, что несмотря на то, что регламент работы с заемщиками определяет система то система как раз таки определяет что делать с тем или иным заемщиком и если вы остро реагируете на звонки на сообщения, если например после звонка от банков или от коллекторов вы пошли и внесли какие-то деньги в счет оплаты своего долга то вам будут звонить еще сильнее будут звонить вообще бесконечно если после того когда позвонили вашему родственникам вы на это как-то отреагировали например начали звонить в банк просить чтобы вот ладно звонить мне только не звоните родственникам моим то знаете что они будут звонить вашим родственникам потому что определяются точки давления на должника и после этого будут бить именно в эту точку и э, ваша задача как я уже сказал не реагировать на данные звонки и сообщения вы имеете полное право на это как я уже объяснил в этом видео и ваша задача действовать так чтобы добиться желаемого именно для вас результата а не идти на поводу у банков и я понимаю что с этим бывает достаточно сложно разобраться самостоятельно самостоятельно и специально для этого у нас в компании есть бесплатная юридическая консультация на которой мы детально разберем вашу проблему поймем какой вариант решения подходит именно для вас дадим какие-то рекомендации как вы можете самостоятельно решать свой вопрос и подскажем чем мы можем быть полезны в решении вашего вопроса для того чтобы обратиться за бесплатной консультацией, переходите по ссылке в описании к этому видео оставляйте заявку и наши юристы с вами свяжутся И еще один важный момент очень часто сейчас Банки научились банки микрофинансовые организации научились писать сообщения в таком виде в очень официальном, то есть без всяких угроз абсолютно вежливо но письмо выглядит очень официально что например ваше дело в соответствии с таким-то законом из-за того что вы что-то нарушаете передается в прокуратуру или в какой-нибудь другой орган что скоро на вас будет заведено уголовное дело из-за того что вы уклоняетесь от оплаты своих долгов И разные такие достаточно официальные сообщения, то есть которые выглядят ну действительно как будто бы можно подумать, что это какой-то официальный документ. Но на самом деле все это тоже всего лишь способ манипулирования и такие уловки. Потому что люди уже не боятся вот этих всех угроз, пугалок, потому что понимают, ну ладно, как бы не буду брать трубки и все. А вот на такие сообщения люди реагируют и боятся их. Поэтому банки их очень активно используют и вам нужно понимать, что все, что они могут сделать, это просто подать в суд и суд потом вынесет решение о том что вы должны какую-то сумму долга ни про какую уголовную ответственность прокурату прокуратуру и все прочее вот этого не бывает с должниками и не будет поэтому я всем рекомендую хорошо разобраться в этом вопросе если уж вы оказались в такой ситуации с долгами то хорошо разберитесь с этим вопросом и поймите чего можно ждать от банков а чего нет что может случиться если у вас долги а что в принципе не может случиться и тогда вам будет гораздо проще разбираться в этих во всех сообщениях звонках знать, как на все это реагировать и не переживать лишний раз от разных пугалок от банков и коллекторов. Друзья, обязательно напишите в комментариях, какие пугалки вы получали от банков, как вы на это все реагируете и пишите свои вопросы, мы обязательно на них даем ответы. А также обязательно пишите свои вопросы, для вас это отличная возможность лучше разобраться в своей ситуации и понять, как правильно нужно действовать. Ну и конечно же не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк там видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Онгулян Александр и компания Должник прав. Пока!